События уходящей недели в сети Минтер. Важная информация и актуальное интервью команды сегодня в информационной программе «Курс недели». Будь в курсе. Будь на Минтер-ФМ. 19 октября произошло обновление сети до версии 1.2. Обновление было запущено в 14.30 по московскому времени и уже в 14.53 сеть работала на всю мощность. Как прошло обновление сети, прокомментировал ведущий блокчейн-разработчик Минтер Даниил Лашин. На самом деле все сработало довольно-таки хорошо. Особенно хочу отметить работу валидаторов, потому что запустились все как по маслу. У нас с первой секунды была полная мощность сети на готове. И именно поэтому запуск прошел не за 20 минут после генетического времени, как я планировал, а примерно спустя полторы минуты или даже меньше. Вот, это очень большое достижение на самом деле. Все уже привыкли к обновлениям, все знают, как это делать. Ошибок допускается минимальное количество. Но в этом плане экспертизы у валидаторов, конечно, набирается с каждым разом все больше и больше. И огромная благодарность им за то, что участвуют настолько сильно в каждом обновлении. Вот Были некоторые проблемы с сервисами, которые мы запускали, но они также решились в течение дня. Единственное, мы до сих пор ждем одобрения пропуск нашего приложения в App Store для яблочных устройств она пока недоступна, там не отображается баланс, нельзя делать транзакции, вот. но мы думаем, что это чисто техническая заминка, потому что каждый раз, на самом деле, когда мы проходим 2 обновление, обновления, к нам возникает вопрос со стороны компании Apple, потому что из-за законодательства им нельзя размещать такие приложения, которые там напрямую работают с криптовалютами, особенно если это касается обмена, то должно быть, должно быть полное лицензирование, Вот, и каждый раз мы отвечаем на эти вопросы, просто в этот раз Чуть дольше они их обрабатывают, да, но тоже в скором времени мы их выпустим. В своем интервью в рамках выступления на пятом международном форуме «Блокчейн Лайф-2020» Даниил также ответил журналистам онлайн-радио «Минтер-ФМ» на ряд других актуальных вопросов, связанных с обновлением и развитием сети «Минтер». Репортаж о том, как проходил «Блокчейн Лайф-2020» и подробнее о выступлении нашего разработчика на форуме чуть позже. А пока коротко о других важных событиях сети «Минтер» за прошедшую неделю. Курс недели. Будь в курсе. Будь на Минтер.фм. 19 октября произошло обновление сети Минтер до версии 1.2. Десятки команд-валидаторов и проектов обновили свои сервисы под новую сеть. Minter Infobot в ближайшее время будет доработан в соответствии с изменившимся API и логикой блокчейн. Об активации бота оповестят при завершении всех доработок. Новая формула расчета размера стейков BIP для кастомных монет была представлена на официальной странице портала Medium, ведущим разработчиком Minter Network Даниилом Лашиным. Финальная версия Minter Node 1.2 и Genesis новой сети загружены на крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub. В связи с обновлением сети валидатор Минтерпро 2 не успел настроить защиту, в результате чего произошло отключение ноды. Валидатор пообещал возместить ущерб делегаторам в размере 110%. Команда валидатора Bipolar объявила об отключении ноды, которая произойдет 18 ноября. По предварительным данным, причиной данного решения является экономическая нецелесообразность проекта. Новая брендированная монета Cherry X была создана блогером «Черри X через сервис Mintercoins. coins Данная монета будет использоваться блогером в качестве поощрения своей аудитории. Команда BTC Secure работает над созданием продукта, направленного на повышение эффективности работы с клиентами. В связи с этим команда призывает индивидуальных предпринимателей ответить на несколько вопросов, чтобы создать максимально ценное решение существующих проблем бизнеса. 1 ноября мастер-нода Public Node закончит свою работу в сети Минтер. Команда валидатора просит до указанной даты совершить анбонт монет. Explorer чайник был обновлен и адаптирован к Минтер версии 1.2. В следующих обновлениях функционал чайник AIO будет доработан и дополнен. Команда Минтер объявила о старте программы поддержки валидаторов. Валидаторы, ставящие своей целью развитие сети, могут подать заявку на получение ежемесячного гранта для покрытия расходов за серверы. Мобильное приложение BipWallet для iOS ожидает одобрения от App Store. Функционал Android и веб-кошельков реализован полностью для версии 1.2. Курс недели. 21 и 22 октября в Москве прошел пятый международный форум по блокчейн, криптовалютам и майнингу блокчейн life Лайф-2020». Это единственное событие года в криптоиндустрии, которое проходит в живом формате и ежегодно собирает более 4000 участников, подтверждая свой статус одного из самых важных и посещаемых мероприятий в мире. Скажем так, вы видите, здесь много народу, вы видели много народу в зале, полный, что там не пройти люди стоят. Было бы еще больше, если бы не закрыли Украину, не закрыли страны СНГ, не закрыли Эстонию, Латвию Литву, и не закрыли Азию и... США. То есть так было бы народу еще больше. Но, как вы видите, людей много, интерес есть. В следующем году, когда будет открыта граница, будет просто, мы вот точно будем делать самое крупное в мире крипто криптомероприятие. Как организатор, конечно, мы преследуем цель создать крупное криптосообщество, чтобы оно не боялось сидеть дома, приходило, участвовало на мероприятии. Обязательно образовывался, все с друг другом общались, привлекали какие-то инвестиции, будь то проекты, заводили новые знакомства. Ну то есть основная цель – это образовательное и создание крипто-комьюнити в России, сильного крипто-комьюнити в России, площадки для создания, скажем, живой площадки. Тут еще присутствует на самом деле очень много коллег из ЦБ. вчера мы там с ними весь день разговаривали, я говорю, давайте к нам в панель, они говорят, мы готовы выслушать рынок, присылайте все, что вы обсудили, мы тут будем в зале слушать, но не можем по определенным причинам пока кое-что комментировать. Но к чему вообще вот эта вся вот эта панель и, и весь этот диалог? Наша основная задача криптосообщества показать, что есть рынок, есть сильные проекты, есть конкретные предложения, и что действительно криптовалюту надо не запрещать, а как-то легализовывать, как-то находить компромиссы, потому что рынок уже сформировался, точка невозврата давно пройдена. Среди участников форума – бизнесмены, политики и участники самых разных криптосообществ сообществ мира. А, нет, сожалению, нет под рукой. А, рекомендую посмотреть в этом сайте. Там, кстати, написано про обучение, про еще и про умение структурировать компанию. В центре внимания форума, как всегда, ключевые вопросы развития отрасли, особенности криптотрейдинга, а также правовое регулирование индустрии в, в России, закон, СНГ и Европе. Закон долгожданный, многострадальный. Стоит сразу отметить, что формирование правовой базы у нас началось некоторое время назад, и основа заложена в гражданском кодексе. В принципе, довольно много поменялось, и достаточно много появилось новых серьезных игроков на рынке, и объем рынка очень вырос. Весь русский мир, который есть, который, который люди работают за границей, они заинтересованы, чтобы в России все это было. Если мы примем правильное законодательство, многие вернутся в страну и деньги вернутся в страну. Они как наоборот сейчас, на текущий момент, который происходит. В обсуждении острой темы принимал участие депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Были сомнения, не у меня, а у моих помощников, приходить сюда или нет, поскольку, говорят, все отказались от чиновников. Являться. Но поскольку я депутат, я обязан общаться со своими избирателями и понимаю, что огромная армия, особенно молодых людей, увлечены блокчейном, криптоиндустрией. Я считал необходимым прийти и выслушать предложения, пожелания. Хотел бы вам сказать, что нет во власти противников блокчейна. Это технология будущего, все это понимают, и более того, во властных коридорах ее будут всячески стимулировать, культивировать и развивать. Есть разные позиции по криптовалютам. Мы вас слышим, и слышим Центральный банк, у которого очень консервативная позиция. Слышим Министерство финансов, Министерство экономического развития, и исходя из всех вот этих разночтений, разноголосиц, да, Сколково у нас активно принимала участие. Вот удалось принять тот закон, который сейчас с 1 января следующего года начнет действовать. Возможно ли сделать официальный, не знаю, российский обменный какой-то вот пункт или точку входа, где можно действительно переводить цифровые активы в рубль и платить с этого налоги? Если говорить о тех цифровых активах, которые выпускаются в рамках российского принятого закона, то это все уже легализовано. То есть будут пункты обмена, вы можете менять рубли на цифровые активы, которые выпущены в рамках закона, который начнет работать с 1 января следующего года. Если вы имеете в виду криптовалюты, то как раз вы вторгаетесь уже в ту тему, которую возможно. Теоретически возможно. Как это будет, Чтобы пока не готов сказать. Сегодня было много сказано касательно принятого закона, но, как мы знаем, важной части законов являются поправки в нем. Сегодня существующие поправки направлены на ужесточение этого закона, и хотелось бы узнать, Будут ли поправки в сторону того, чтобы смягчать закон, чтобы наши российские компании и частные предприниматели могли действовать в правовом поле в России? Или же им надо будет обратить внимание на азиатские рынки или же на европейские? Все зависит от того, для чего криптовалюта будет использоваться. И если криптовалюта в рамках российского правового пространства на нашей территории будет использоваться как средство платежа там, для покупки товаров, услуг, то очевидно, это будет пресекаться, потому что единственное средство платежа на территории России является рубль. Вот рубль, как мы видим, вполне возможно, уже через некоторое время может стать тоже крипторублем. И здесь, пожалуйста, используйте его и как средство платежа, и как средство обращения, обмена. А все, что касается частных валют, Здесь регулятор жестко стоит на том, чтобы запретить использование частных валют как средства платежа на территории России. И вот, а так, в принципе, никаких преследований за то, что вы покупаете, продаете где-то там других. Юрисдикция, где это как средство платежа действует на здоровье, никто за это преследовать не будет. Несмотря на пандемию, в этом году форум принимал более 3000 человек. Было развернуто более 70 стендов, в их числе стенд сообщества «Минтер». «Минтер Блокчейн» создан самым крупным русскоязычным блокчейн-сообществом СНГ Д-центр. Огромное количество пользователей ежедневно посещают веб-сайт, а также канал и чаты в Telegram. Запуск основной сети состоялся 15 мая 2019 года – над запуском проекта работали более 20 человек. Талант, стремление и ответственность привела к созданию глобального продукта, с помощью которого каждый пользователь с легкостью может внедрить блокчейн в повседневную жизнь. Минтер – глобальная сеть наград и баллов лояльности, которая работает на сверхбыстром и эластичном блокчейне «Тендер Любой бренд, сообщество или блогер могут создать собственную монету и запустить свою систему наград лояльности за считанные минуты. Нативная монета сети Минтер называется БИП, целью которой удовлетворить потребности реального рынка, включая быстрые переводы между мобильными пользователями. Также отмечаются низкие комиссионные сборы или даже отсутствие таковых. Максимальная эмиссия монеты БИП составляет 10 миллиардов монет. Надо сказать, что Минтернетворк не впервые презентует себя на больших форумах мирового масштаба, но впервые блокчейн Минтер представил криптосообществу свою новую программу по внедрению системы баллов лояльности. 22 октября в качестве спикера на блокчейн Лайф 2020 выступил ведущий разработчик Minter Network Даниил Лашин с программой под названием «Лояльность и награды на блокчейн. Что нужно бизнесу уже сегодня?» И давайте поаплодируем и тебе слово. Даниил Лашин о том, как мы выбирали э, нашу нишу, о результатах большого исследования, которое мы провели на рынке, о потребностях обычных компаний, обычного бизнеса в блокчейн-технологиях. В мире, по разным оценкам, около одного миллиарда работающих бизнесов. Сюда входят как и очень крупные компании, глобальные, международные, так и очень маленькие, даже микробизнесы. В том числе сюда входят и инстаграм-блогеры, и фрилансеры и индивидуальные предприниматели и так далее. Мы первый раз представляем свою новую концепцию, то, что мы полностью сконцентрированы именно на части баллов лояльности для компании, как огромной части вот этого интернета денег, которые мы задумывали изначально. То есть эти баллы лояльности, как я сказал в своей презентации, являются формой частных денег. И это то, что бизнесу нужно уже сейчас, то, что нужно уже сегодня, и с чего мы можем начать а, завоевывание этого огромного рынка, потому что, как разделиться абсолютно на все направления интернета денег нет физической возможности ни у нас ни у каких других команд в принципе да мы решили выбрать эту это направление и это первый раз когда мы на форуме участвуем мы представляем его именно на широкую публику спасибо спасибо огромное у меня такой маленький комментарий что-то я уже Начинаем мечтать, что скоро мы просто-напросто будем получать товары просто за то, что за ними пришли. Вот пришел магазин, сказал, ну я уже пришел, давай за баллы лояльности, которые ты мне там начисляешь, сразу, давай сюда и товар. А если нет, тогда, значит... Какие дальнейшие планы по продвижению блокчейн Минтер на мировые рынки? Ориентиры куда? На Европу, Азию или Штаты? Насколько тяжело приходится русскоязычным сообществом и каковы перспективы у Минтер в дальнейшем? Мы сейчас готовим совместно с сообществом несколько платформ для запуска программ лояльности. И этими платформами будем уже с конкретными брендами, с конкретными бизнесами заключать партнерство. Потому что как таковой блокчейн ни одному бизнесу не нужен. Ни один бизнес не будет внедрять в свои процессы блокчейн. Им необходим именно сервис, которым они смогут пользоваться, которым они смогут решать одну из своих проблем. Это ну, либо увеличение прибыли, либо снижение их издержек, либо это уменьшение риска, который несет бизнес. Вот, одно из трех. Либо мы помогаем это делать, либо нет. Вот, поэтому мы, да, мы с всем сообществом сейчас создаем различные платформы, которые просто будем продвигать, и уже на основе этих брендов а, будет понятно наше движение дальше, потому что чем, соответственно, больше охват всех этих баллов лояльности, тем наполнение сеть, тем больше существует этих элементов в этом огромном интернете денег. Так, сейчас коротко. Обновление сети до версии 1.2 означает ли это что в ближайшее время будет 2.0 я бы не говорил о ближайшем времени точно не в этом году но да, следующей версии скорее всего будет версия 2.0 о которой мы скоро Расскажем уже в подробностях о том, какие у нас есть предложения по обновлению, какой функционал мы хотим сделать. Но после обновления 1.2 мы сконцентрируемся на разработке хаба, который будет связывать эфирную сеть и сеть Минтера. В том числе позволит всем баллам лояльности и всем монетам сети Минтер быть обменными на... ERC-20 токены через DeFi рынок, через технологию Uniswap и другие децентрализованные биржи. То есть пока наша задача именно сконцентрироваться на этом, а потом в дальнейшем да, будем уже работать в сторону Минтер 2.0. Много вопросов вызывает новая формула расчета размера стейков в монете BIP для кастомных монет. И много тревог и жалоб у делегаторов кастомных монет в связи с потерей объема би при перерасчете. Чем можете утешить создателей и делегаторов кастомных монет? И вообще перспективно ли создавать новые монеты в Минтере и поддерживать, делегировать уже созданные? Это однозначно перспективно. Сразу с конца начну. вот, Потому что, ну, если говорить в общих чертах, то сейчас максимально честная формула расчета делегирования. Потому что раньше все получали награды за те монеты, которые они не имеют на руках. Условно говоря, если создавалась 10% монета, половина делегировалась, половина оставлялась на кошельке, то получается, что у человека был мгновенный доступ к деньгам, и в то же самое время он манил полной суммой своих монет. Вот. Это несправедливо а, по отношению к другим делегаторам. Но мало того, что это несправедливо, и вторая часть наиболее важная, а то, что это напрямую угрожает безопасности сети. То есть обычно, награда, награду делегатор получает за то, что он блокирует свой стейк в ноде. Блокируют его для того, чтобы в случае его злонамеренного поведения или злонамеренного поведения его валидатора, этот стейк нашли и его оштрафовали. Вот. Когда человек держит монеты и на кошельке, и сразу в стейке, соответственно, это создает угрозу сети. Вот. Также с помощью 10% кастомок можно было проворачивать различные атаки. Я думаю, я скоро напишу отдельную статью об этом. Но там очень интересные схемы. И схема с выбиванием слотов у валидатора. Валидаторов. То есть можно было просто прийти и обчистить небольшого валидатора одним миллионом бибов, просто разбив его на несколько кастомок и делегируя в различные слоты. Вот. Очень интересные на самом деле были возможности. Мы сейчас их всех закрыли, мы готовим наш код к техническому аудиту, мы полностью а, покрыли его комментариями, любыми тестами, которые необходимы, пояснениями, чтобы было проще разбираться сторонним лицам. Вот. И в том числе закрывали такие важные уязвимости сети которые нужно было закрыть вот ну и что касается текущих делегаторов то монеты которые создавались чисто для делегирования они не сильно потеряли в цене и смотрел от полу до там максимум 4 процентов вот именно такие делегаторские монеты которые например, делегируются делегируются делегируются моя собственная монета тоже потеряла в стоимости, но не критично у нее 97 процентов 95 делегирования вот можно относиться к этому по-разному, но по факту все время работы Майнета все получали дополнительные награды. Сейчас просто это дополнительные награды, их убрали. То есть не, не, не то, что обрезали стейк, а вернули его к тому виду, который он должен быть. Раньше получали больше, сейчас стали получать меньше. Вот это Был бонус, было такое время, да. Но сейчас приходится все-таки смотреть на сторону безопасности сети и на сторону защиты от различных векторов атак чем на доход с тех монет, которые фактически пользователю не принадлежат. Они где-то находятся на других кошельках, у других людей кто-то их купил, а пользователь получает доход с майнинга. Но так не получится, придется заставить того покупателя тоже заделегировать монеты, чтобы был тот же процент ревардов что и до обновления как прошли тесты разработанной виртуальной машины и каким будет взаимодействие с эфиром и другими блокчейнами и когда монеты из сети минтер можно будет переводить в эфир и в обратную сторону но ну, я об этом уже упомянул то есть после того как мы успешно обновились до версии 1.2 мы займемся разработкой минтер хаба который, ну, условно говоря, возьмет себя все наши разработки Минтер-EVM, которые мы делали, и расширит концепцию до связи двух сетей Минтера и Эфира. И плюс еще по центру будет ЭВМ, которая позволит исполнять любые смарт-контракты, тоже на виртуальной машине Эфира. Соответственно, все текущие смарты, которые есть в Эфире, они смогут быть перенесены и в Минтерхаб. Вот. Мы... Я надеюсь, что мы в течение месяца уже услышим новости про разработку этого хаба, а в течение полутора уже сможем потрогать тест-нет, но, естественно, это условные сроки, очень сильно зависит от возникающих сложностей. Но да, работа в этом направлении сейчас будет моим личным приоритетом, и я буду ей заниматься. Отлично. И последний вопрос. Планы на ближайшие месяцы по развитию сети? Ну... Да, как я уже сказал, мы будем наблюдать за работой ноды версии 1.2. В любом случае будем ее поддерживать, дорабатывать в каких-то мелких деталях, включая API, стабильность работы и так далее. При возникающих проблемах, конечно, будем их править. И полностью переключимся на разработку MinterHub, который позволит именно исполнить смарт-контракты, будет связующим звеном между эфиром и минтером, и в том числе выступит плацдармом для DAO, Которая будет решать и Минтер Хаба и в том числе судьбой Минтера. Все, Спасибо большое. Спасибо. Видеорепортаж с выступлением ведущего блокчейна-разработчика Минтер Даниила Лашина вы сможете увидеть на нашем YouTube-канале в ближайшее время. Там же, в рамках подкаста «Актуальное интервью» вы узнаете подробную информацию о возможностях обновленной сети в эксклюзивном Zoom-интервью с основателем проекта Минтер Евгением Гордеевым. И конкретно наша команда, она отвечает только за одну часть. Она отвечает за то, чтобы бизнесы могли построить на базе Минтер а, те платформы, которыми будут пользоваться пользователи. Соответственно, чтобы бизнесы смогли стать успешными, чтобы они могли на этом зарабатывать. Сегодняшний выпуск для вас подготовили журналисты Алексей Коневец, Богдан Штильман, Максим Кучеренко, Лили Росси и Оксана Ветрова. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы ничего не пропустить, слушайте радио Минтер-ФМ и будьте в курсе. Курс недели. Информационная программа о важнейших событиях за 7 дней. Актуальные интервью и анализ текущей ситуации в сети Минтер из первых хост. Каждую пятницу на радио Минтер-ФМ. Будь в курсе. Будь на Минтер-ФМ.